Всем хай, с вами Майкрафта. Сегодня мы продолжаем играть в блок. Третьей часть спросите за то, что я тогда не попрощался. Просто поздоровался, а потом не попрощался. Это не делая, но я и не знал то, что у меня время заканчивать. Мы в прошлой серии остановились то, что я хотела сделать много сита. Целых девять. Ага. Ну, вот так что получилось. Стой. Мне нужно еще 6 ситов. У, -у, -у. меня не получится. Еще палки нужно. Вот. Теперь получится. Теперь мне нужно 4. Не получится. Мне нужно еще дерево. Дай, бросай, бросай. Ой. Вот. Получилось. А, мне нужно. Хоп. Просто дуб. А. Ну и вот. Теперь мне хватит. Это значит раз, два, три. Нет. Хоп. Дальше это вот так, это вот так и вот так. Три, четыре, пять, шесть, вот. Девять сита. Ну как. Как кстати, сита не сита, но сита. Ну теперь смотрите я добываю... ой блин упала простите простите я добываю 9 булышника я уже 6 добыл 7, 8 9 я делаю это в крови или песок как угодно мне нужно в крови пока что и хоп я могу Сразу же вот так делать, и получаю из этого кусочек руды. Теперь у меня есть одно не переплавленное железо. Вот так вот. Дальше я что хочу сделать? Хочу вот это сделать. Для этого мне нужно 6 прёвен. Но так как тут места нету мне приходится все делать комнатку. 9 на... 3, на 3 или 9 на 9. Я не помню. Вроде как 3 на 3. 2. И 3. И получается сюда я положу сито. Ну поставлю. Сито. хоп будет быстро я думаю если я не буду сразу же с сито забирать по отдельности так ситы все выставляю потом еще и тканевая сетка нужно дальше мне нужно посадить и что я хотела сделать а, хотела сделать рок скраб для этого мне нужно вот это и еще что то. Давай приставай дерево. Хоп. Мне нужно только дерево. Больше ничего. Саженцы конечно же есть. И вроде как вот так нужно делать да? И по ходе как с него я могу получить воду, или как? Два. Да, я с него могу получить воду. Так, мне нужно булышник. Делаю в печку. Ставлю вот так. Мне нужно еще деревья. Еще деревья. Ой, побольше. Хоп. И вот сколько саженцев повы Ой, еще тут еда. Какая никакая попадала Так, мне нужно только 10 саженцев. Один полублок. И чтобы было быстрее... Ой, я могу сделать штаны. О. И чтобы было быстрее, чтобы я получил воду, мне нужно вот так сделать. Дальше, чтобы я переплавил железо, мне нужно сделать доски, чтобы, чтобы что-то переплавить мне нужно руда. Как руду можно нужно, можно получить через вот это. И я просто вот так делаю, Хоп. и получаю роду Получается, я получил еще раз. А еще одно железо. Так раз, два, три, четыре, пять. Я это переделаю в а. А -а -а -а. Вот это мне не повезло. и нету. А еще и нету. Ну могу сделать деревянную кирку никакой помогу а могу. ее деревянную кирераку конечно не хотелось бы тратить ну ладно счет ну ладно потом сделаю по характеринее раз два 2, и раз. Два. И у меня получается так. Мне нужно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Это вот так делаю. Крови. Потом с крови я делаю. На сито. И получаю еще один кусок железа. Потом это все я переплавляю. Делаю раз, два, три. Одно железо получил. Я хочу сделать э, генераторы воды, ну бесконечные генераторы воды. Хоп, хоп. Второе и третий кусок железа. О, что это я мог сделать? Не понял. Ладно. Беру, хоп, вода. О, я завершил квест. У меня разы был квест. О, и правда, есть квест. Потому как сиделось в воду. Окей. Okay. Дальше. Сетка усиленная кремнием нет, для этого нужно сетка, нитки и кремень. А, я делаю раз. А, нет, не так. Вот так вот. Мне нужно сделать. И вот это будет опять 25. Окей. Я получу вот так. Потом я хочу сделать аренмеш. Это значит, что тут будет обычная сита. Вот это будет железная, это будет кревняя. Это будет потом, наверное, алмаз, если как-то смогу добыть их. Окей, okay, окей. Okay. Дальше что мне нужно сделать? Глину. Для глины я хочу. Мне нужно вот это. Всем пока, с вами был Крис Minecraft, а сегодня мы играли в эту игру. Всем пока.